Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для Козерогов на вторую половину июля 2021 года. Ну что ж, мои дорогие, начнем. Под колодой, под колодой у нас карта колесницы, ну что ж, карта победы, карта достижений, карта контроля, контроля над своей жизнью, контроля над ситуацией, то есть направлять свою вот эту вот повозку туда, куда вам надо. Карта, знаете, очень хороша для работы, для карьеры, эта карта говорит о повышении в должности, может быть, потому что человек сидит на высоте, то есть повышение какое. Это еще карта транспортных средств, покупка автомобиля, успешная продажа автомобиля или работа в какой-то вот э, э, с перевозками, может быть, с какими-то автомобилями э, тоже вполне вот, по этой карте очень хорошо проходит. Давайте смотреть, как эта карта будет э, проиграться с основным раскладом. Я забыла сказать, кстати, что старший аркан представляет знак зодиака Раков, для кого-то из вас Раки очень значительны в этот период. Ну что ж, тема двух последних недель июля для вас. Двойка мечей. Предпоследняя неделя. Карта Солнца. Семерка Пентаклей. Рыцарь мечей. И карта Мира. Последняя неделя июля. И ваша карта. Тройка Пентаклей. Тройка мечей. Восьмерка Посохов. И карта влюбленных. Ну что ж, тема, тема э, принятия решения, причем такого серьезного принятия решения. Э, карта страхов, боюсь, что э, ошибусь, боюсь, приму неправильное решение, ошибка, вот это вот. Э, глаза закрыты у женщины, видите, на карте, поэтому она не видит, что... Э, Какое решение принимать? Если бы она могла снять эту повязку, она бы четко и ясно видела бы, что надо делать. А для того, чтобы снять эту повязку, значит, надо что-то предпринять. Что? Вот эта повязка – это незнание. Для кого-то это нужен, для этого нужен специалист какой-то, чтобы вам открыл глаза. Знаете, как я открою тебе глаза. То есть сходить заплатить надо какому-то специалисту. Может, кому-то юристу, кому-то адвокату, кому-то какой-то с определенной области специалисту для кого-то это самому может быть полазить в интернете кому-то поговорить через умными людьми с людьми которые уже были в такой ситуации кто-то должен вам открыть глаза или вы сами должны открыть себе глаза и увидеть Увидеть, что, как бы, какое решение вам стоит принимать, и не бояться, потому что от страха вот э, женщина это закрывается аж двумя шпагами, чтобы ни в коем, ни в коем случае себя, как бы, э, не открыться, не, не, не, не быть открытой для какой-то ошибки, для нападения даже какого-то. Ну, я думаю, решение примете правильное, потому что карта Солнца вам в предпоследнюю неделю, карта Старший Аркан представляет знак Зодиака Львов, самая позитивная карта в колоде Таро, говорящая о новом начале дети, для кого-то это беременность, для кого-то рождение ребенка, для кого-то новая работа, для кого-то новые отношения, может быть, поездка, может быть, куда-то, где тепло, какое-то вот путешествие, может быть, приключения даже какие-то, все самое и самое позитивное, что-то может выйти на свет для вас, если тут вы не знали, Луна на этой карте, я не знаю, все в тумане, то тут у нас свет, он освещает все, даже каждые углы освещает, все выходит на свет, все ясно, все понятно. Карта, когда мы говорим ясно-понятно, у нас еще одна такая карта есть, это туз мечей, когда все ясно и понятно. Ну, тут же рядышком у нас семерка Пентакли, это тоже очень хорошая карта в плане работы и карьеры. Когда мы очень много вкладываемся в свою работу, в свою карьеру, хотим, естественно, чтобы она принесла нам какие-то определенные результаты. Вот эти результаты вы пожинаете, пожинаете урожай этот из семи пентаклей. То есть вкладывались, сажали семена, ухаживали за этим деревцем, и теперь оно принесло свои плоды. Не только надо собрать эти плоды, но надо еще и подумать о том, что делать дальше, потому что после этого надо опять следующий урожай сажать, опять следующий урожай взращивать. Вот этот период, вот этот у вас сейчас данный период удачи по карте солнца, и в то же время период раздумий о том, что, что делать дальше. Опять продолжать ту же самую работу, карьеру, или что-то стоит, стоит что-то менять, что-то изменять, может быть, вносить какие-то изменения. По этой карте можно говорить об отношениях, когда вы очень сильно вкладываетесь в отношения, то есть вы делали все, чтобы эти отношения расцветали, и пришло время раздумия, вот, что делать дальше, следующий переводить эти отношения на следующий уровень, например, вот по этой карте. Рыцарь мечей очень как бы, хорошо проигрывается по карьере работе, потому что рыцарь мечей – это карта амбиций, карта, говорящая, подстегивающая вас вперед, ничего не бойся двигайся. Если у тебя какие-то идеи, если у тебя какие-то мысли, если у тебя какие-то планы, реализовывай вот эту вот шпагу наперевес и вперед. Рыцарь – это всегда движение. Вот этот вот рыцарь, он очень энергичный, но в плане интеллектуальной. То есть постоянно у вас, может быть, какие-то возникают идеи, какие-то мысли, какие-то планы. И не останавливайтесь ни в коем случае, реализовывайте их. Одно дело, есть люди, которые постоянно... Ну, может быть, это их не работа, они постоянно какие-то планы у них есть, какие-то идеи другие за них это все реализовывают. Но вот в вашем случае карта говорит, что не останавливайся, реализовывай свои мысли, свои идеи. И э, тут же замечательная карта, карта мира, старше, старший аркан, причем карта последняя в череде старших арканов, говорящая об успешном завершении какого-то цикла. Какой цикл, какая-то ситуация, может быть, завершилась очень успешно у вас. Вы закончили что-то, может быть, закончили институт или университет, и вы теперь можете, например, работать, найти себе хорошую работу. Вы закончили курсы повышения квалификации, у вас повышение вам светит, как по карте «Колесницы». Еще эта карта расширения. Вы открыли свой бизнес, например, завершили вот эту стадию подготовки, теперь вы можете работать. Кто-то будет ездить за границу, может быть, в командировке. Либо у вас заграничные партнеры, бизнес-партнеры появятся. Либо вы для них бизнес-партнер. Вы будете поставлять товар, вы будете поставлять услуги какие-то, вот, вот такое вот. Для тех, кто собирается эмигрировать, у нас есть карта поездки, карта солнца, позитива, то тут завершение какого-то цикла подготовки документов, кто-то получит паспорта, кто-то получит разрешение на выезд, визы какие-то. Вот это вот, все-все очень позитивно по этой карте. А... Последняя неделя июля очень такая, знаете, двойственная ситуация. Тройка Пентаклей. Кто-то, может быть, начал новые работы, она вам не нравится? Вроде бы, может быть, давно искали, хотели, и как-то не очень, не очень она вам нравится. А вообще тройка – это когда трое в отношениях. И тройка мечей – это карта разбитого сердца. То есть, может быть, вас, если тут у нас по работе, по карьере все замечательно, то тут у нас может быть что-то связанное с вашими отношениями, где вас трое, то есть кто-то, вас не двое, как в обычной паре, а трое, и это разбивает вам сек сердце. То есть вы переживаете. Но э, не знаю как, видимо, с помощью коммуникации, потому что восьмерка посохов – это карта коммуникации или поездок. Вы все-таки разрешите эту ситуацию и пара воссоединиться. Может быть, это не серьезно как-то все. Вы, конечно, переживаете из-за этого. Но надо поговорить, надо разобраться. Если у вас отношения на расстоянии, надо съездить друг к другу. И, потому что карта влюбленных – это серьезные, стабильные отношения, длительные отношения. Это не, как бы, не двойка чаш, где это у нас все начинается. Тут уже установившаяся пара. Причем любящие друг друга. Смотрите, как смотрят друг другу в глаза. То есть надо просто вот, вот эта вот коммуникация. Восьмерка посохов. Это карта коммуникации, когда идут переговоры, разговоры по телефону, по видео, по полеты друг к другу, может быть, поездки друг к другу. Надо разрешать эту ситуацию вот с помощью языка. То есть говорить надо, выяснять надо отношения. Может, вам не все так плохо, как вам кажется. И как бы восстанавливать вот эту вот стрела, мура тут у нас на этой карте, восстанавливать вот эту вот пару. Давайте посмотрим, что добавит карты Ленорман к этому раскладу для козерогов. Пожалуйста, кольцо, сова, мудрая. Вот вам и мудрость. Я вам сказала, поговорить надо с мудрым человеком. И башня. Ну, замечательно. Вы знаете, кому-то все-таки светит э, вот это вот замужество, причем замужество не где-то в религиозном каком-то, в церкви или там где-то в религиозном доме, а больше такой регистрация брака, мне больше кажется, потому что это какое-то административное заведение, башня. И кольцо, брак, и вот эта вот карта совы, это обычно птицы приносят новости, но птицы это сплетни, а вот это вот сова, это мудрость, это мудрая новость, какая-то мудрая информация может поступить к вам. Все-таки не поддавайтесь на вот эту вот, может быть, вот вы и принимаете решение, тут вроде вам кто-то, может быть, что-то рассказал, или вы подумали, что то не так, и теперь стоит ли продолжать эти отношения, стоит ли разрывать эти отношения. Но я вижу брак, я вижу вот как бы кольцо, союз даже какой-то, причем, знаете, вот основанный на какой-то мудрости, что ли, на мудром совете, на поддержке кого-то постарше, может быть. Давайте посмотрим, что добавит оракул мудрости к этому раскладу. неоконченная оконченная история то есть знаете видимо вы в какой-то ситуации постоянно которая никак не заканчивается все время повторяется одна и та же история или история у вас это длится бывает такое вот отношение например с братом или сестрой который никогда не заканчивает то есть постоянно какие-то проблемы постоянно какой-то конфликт что ли то есть как бы вы ни старались может быть вроде помирились потом опять вот какие-то или еще на работе может быть с кем-то или еще что-то постоянно повторяющее никогда никак не заканчивающаяся история. Надо закрывать эту историю. То есть как-то надо. Э, если это отношение с кем-то и вас не, не вам не нравится, как человек с вами общается, как с вами, это в ваших руках. То есть заканчивать эти отношения, обрывать эти отношения или общаться с этим человеком на ваших условиях. Так или никак. Ну и последняя последняя карта оракул эзотерический Кто-то из вас чего-то ждет, песочные часы, ждем, вот-вот-вот песчинки пересыпятся, и, значит, как-то закончится что-то, карта ожидания, то есть вот... Что вы ждете? Кто-то ждет предложения руки и сердца, кто-то ждет звонка, может быть, для того, чтобы разрешить свою ситуацию, кто-то ждет вот этого мудрого человека, который вам все расскажет, все поможет, а кто-то ждет фортуну, которая вот вам повернет колесо фортуны для вас, и все у вас разрешится. Но вот это вот ожидание, вот-вот, вот-вот, вот-вот, это придет, вот-вот это случится». Ну что ж, мои дорогие, очень такой познавательный расклад у вас получился, интересный. Надеюсь, понравилось вам. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания.